Обновление коллекции мангалов. Их удобно транспортировать. Съемные ножки умещаются в мангальный ящик. Имеются ручки для переноски. Украшены декоративными элементами и завитками.